О, нет, щит. А, серьезно, лол, это капец. Найс запись запустил. Позже о есть джи-джи-нас, найс, найс, найс, Так я передаю этот челлендж этот челлендж... Трем даже четырем давайте людям. Один из них вряд ли, конечно, посмотрит, но все равно. Значит, первый это Легадэш. Второй пусть будет это Гамма. Третий пусть будет Ютуб И четвертый, ну если вдруг он посмотрит, Таумос. Вот просто этим четырем людям. Но первые три, я надеюсь, вы не засыте и пройдете этот челлендж, потому что он реально не очень сложный. И вот, все. Так бы вот. Вот. Попытки. Э, э, Все. Передаю вам, в общем, этот челлендж. Кто не пройдет, тот засал, короче, блин. Все вот так вот.